Вишня универсальная, железово, так и не дождалась высадки на постоянное место жительства, к сожалению, не удалось, но вот здесь грядки с керамзитом, она меня уже заплодоносила. Дата посадки косточка – 2016 год, сегодня на нас 2020, 4 год, на 4-й год вступила в плодоношение, скажем так, вступила очень достаточно обильно. Все усеяно ягодами. Некоторые деревья полностью усеяны ягодами. Вот такие вот у меня результаты. Такая шикарная.